Дорогие мои огненные знаки зодиака, то есть дорогие мои овны, львы и стрельцы, я решила развернутый прогноз не делать для вас на зиму, потому что особенно у львов и стрельцов очень непростая идет транзитная ситуация. Поэтому не хочу вас обнадеживать какими-то там супер, какими-то удачными или там такими помогающими ситуациями эта тема только для индивидуальных конечно консультаций. Э, вот поэтому вот так чтобы вы не сказали что у меня не было никакого видео я объясняю что это ну вот в этом году вот так э, смотрите в оба как говорится в оба глаза смотрите по сторонам не ведитесь на какие-то провокации особенно стрельцы держите ситуацию в узде вам эта зима предоставит много сюрпризов, и чтобы никто на меня не обижался, подсказка из бабушкиной шкатулки по, э, по знакам зодиака. Итак, Овны скоро тайное станет явным, и цветок превратится в плоды, и многое станет на свое мес... место, встанет на свое место. В среду не рискуй в пути. Это относится к зиме. Теперь информация для стрельцов. Ищи честные глаза. Пора оформить документы. Начало зимы и весны даст нужное событие. А теперь информация для львов. Не провозглашай власть над слабым. Что подарят, то бери. После восьми вечера не вступай в конфликты. Дорогие мои львы, хочу сказать, что у вас очень непростой период, во всяком случае декабрь. Поэтому не вступайте в конфликты с власть придержащими. Не вступайте вообще в конфликты, которые могут потянуть дальнейшее разглагольствование во в суде или какие-то судебные тяжбы. Не влезайте. У вас сейчас очень непростые конфигурации, и это вам все дороже выйдет, и правда вы там хрен найдете. Вот, дорогие мои, тут такие пару слов было вам. И до встречи.